В открытой базе распатента появился документ с регистрацией трех торговых марок, закрепленных за российским брендом LADA. АвтоВАЗ запатентовал название Тенса, Форта и Кайна, попавшие в категорию «автомобили и игрушки». При этом пока не ясно, собирается ли использовать Волжский автозавод данные наименования для своих будущих моделей. Не исключено, что автопроизводитель собирается оставить данные имена про запас. Ранее стало известно, что в последние несколько лет АвтоВАЗ зарегистрировал ряд торговых знаков, которые пока так и не были использованы на моделях марки Lada. В частности, в 2012 году Волжский автозавод оформил заявку на наименование Lada Fortuna, Ladoga, Swoboda, Slavia и Quanta. А в 2015 году АвтоВАЗ зарегистрировал имена Binar, Antigua, Xrave, Xite, Xite, Xpad, Xpire и Intriga. Кроме того, в запасе у автопроизводителей есть обозначения Quest, Anega, м 4 Atka и Xray X. Одной из последних новинок Волжского автозавода стал модернизированный внедорожник Лада 4х4, продажи которого стартовали в начале 2020 года. Основным изменением подвергся салон, где появилась полностью обновленная передняя панель с блоком управления климатической установкой и другими воздуховодами. Что касается технической части, то внедорожник обзавелся новыми опорами силового агрегата, призванными снизить уровень вибраций. Кроме того, в конце апреля 2020 года АвтоВАЗ начал онлайн продажи новой топовой версии высокого хэтчбека Lada X-Ray Cross под названием Instinct, которая стала самой дорогой модификацией этой модели. Цены на автомобиль, имеющий ряд стилистических особенностей, начинаются от 988 тысяч 900 рублей. Кроме того, Lada X-Ray Cross Instinct стал первым автомобилем АвтоВАЗа с мультимедийной системой Яндекс Авто и увеличенным до 8 дюймов сенсорным дисплеем.